Всем привет! И с вами сегодня Ломнинский кролик. кролик! Я вам хочу рассказать о перевозке наших домашних любимцев. Итак, рубрика «Живая посылка с кроликом». Держим. Так, ну, во-первых, у нас есть два варианта. Это вот такая вот коробка. В коробке мы, естественно, делаем несколько дырочек. Это можно делать дрелью, можно гвоздиком, ножницами. Самый легкий. Это самый легкий, самый простой вариант. Том, сажаем... Ну, сначала сено надо вниз туда скелеть, да? Сено, да, сажаем кролика. Кролика, чтобы он там не задохнулся. делаем отверстие. Открываем да, и заклеиваем. Вниз можно класть либо сено, либо пеленки. Да, пленку, чтобы не протекало. И второй вариант, сразу говорю, не наша идея, когда покупали. Да, Нам любезно предоставили, такую да, такую коробочку. коробочку. Это такой вот два ящика. Один просто ящик С дырками. Под стилкой туда мы клали сено И другой ящик Тут Вырезан кусочек И приделана сетка Тоже очень удобный Это для перевозки крупных кроликов Или когда их много, можно вот такую коробочку Вот, ну Это, пожалуй, все требования, которые нужны Для перевозки кроликов Если вот перевозить их недолго ну, хотя мы везли из Беларуси. Ну, из Беларуси тоже везли в коробках, да. Да, и Просто ничего, все нормально. Просто коробки с дырками и сеном. Да. Вот. Поэтому вот так вот. Ну что ж, всем пока-пока. С, с вами был, был Лобнинский кролик.